Привет! С вами снова Зайцев Алексей и сегодня мы продолжаем рубрику «Вредные советы». Мы создали эту рубрику для того, чтобы люди максимально быстро смогли разрушить свою структуру и вообще полностью не состояться со в сетевом маркетинге. Итак, самый первый вредный совет, который я хотел бы дать, это обязательно задолбайте своих близких. И если вы уж попали в сетевый маркетинг, у вас замечательная косметика, у вас она э, американская, шведская, э, там, немецкая или какая-то еще, обязательно... Расскажите об этом всем, включая кошек и собак дома. Максимально измучайте знакомых и родственников тем, что вы попали в этот бизнес и что они должны быть вместе с вами. Поэтому чем активнее и чем более рьяно вы их будете приглашать, тем быстрее вы их задолбаете. Это просто потрясающая методика. Применяйте.